Всем привет, это Евгений Карташов, и это наш первый урок по созданию ботов на платформе BotHelp. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно первое видео, которое я выложил на YouTube-канале. В нем я делал обзор платформы, объяснял смысл, почему ее нужно использовать, почему я ее рекомендую. Я являюсь сертифицированным партнером компании, я прошел специализированное обучение по чат-ботам и прочем. Вы можете посмотреть про это в этом видео. А в чем заключается идея? В прошлом видео я сказал, что я начинаю серию бесплатного обучения, вот, собственно говоря, это первый урок. А что я подумал, как это сделать? Если я начну выкладывать абсолютно все уроки, связанные с платформой а, BootHelp на YouTube, это будут ролики там по 1-2 минуты, и с ними будет сложно что-то делать, потому что ну, они будут хаотично разбросаны. Я подумал, что надо это как-то все собрать, соединить, чтобы это был определенный курс, который было бы легко получать, легко смотреть, и чтобы вы могли пользоваться определенным меню. То есть, вы, допустим, заходите на какой-то сайт, на какую-то платформу, нажимаете, допустим, меню. Выбираете пунктом регистрация бота, и вам система отправляет, допустим, в ролик, в котором я говорю, как правильно регистрировать бота. Собственно, я подумал, как это лучше всего реализовать, и меня посетила достаточно простая и гениальная идея. Я же вам рассказываю про ботов, правильно? А давайте мы реализуем всю эту систему с помощью самого бота. Ну, я думаю, что это вполне себе логично. Следовательно, я это уже начал делать. Давайте, собственно, вы ко всей этой движухе тоже присоединитесь, если вас интересует настройка ботов. Не знаете какой цель. Вы хотите продвигать свои мероприятия, хотите вести клиентов, хотите просто внедрить чат-ботов, либо зарабатывать на чат-ботах. Ну, то есть, без разницы. А я у себя на сайте создал специальную страничку, которая называется BootHelp. Ссылочку на нее вы видите под этим видео. Нажимайте именно на нее. Если вы ранее не регистрировались на платформе BootHelp, регистрируйтесь по вот этой кнопке, либо по вот этой ссылке, вы получите 14 дней бесплатного доступа к платформе. Этого будет достаточно, чтобы вы могли ознакомиться с функциями, уже что-то настроить, и если вы хотите, допустим, зарабатывать на настройке рекламы, то продемонстрировать заказчику, как это все настраивается, и, возможно, на этом уже заработать. Если вы настраиваете это для себя, то вы сможете увидеть, как это работает, насколько для вас это актуально. Это первый момент, то есть обязательно зарегистрируйтесь. Второй момент, подключайтесь тогда к боту, либо в Телеграме, либо во Вконтакте. Я настраиваю сейчас бота таким образом, чтобы вы на него подписывались, и сам бот объяснял, как его создать. То есть я хочу сделать такую интересную штучку через элементы геймификации. То есть, вы, допустим, заходите в бота, нажимаете там на меню, появляется меню, где все будет разбито на главы. Допустим, там регистрация бота, заполнение бота, настройка ботов, создание воронок, чтобы вы могли просто использовать бот, как такую, ну, грубо говоря, подсказку в своем телефоне. То есть, вы туда заходите, нажимаете на кнопочку, смотрите все обучающие материалы. И еще один важный и интересный бонус заключается в том, что я встрою возможность попасть в закрытый чат в Телеграме для всех желающих, кто хочет научиться, не знаю, ну, то есть, настраивать платформу Help для разных целей. Ну, то есть, может быть, вы хотите зарабатывать на это, может, вы хотите настроить это просто для себя, потому что в мессенджерах гораздо высшие конверсии по всем, ну, показателям. Следовательно, регистрируйтесь на посылке вот этой, да, чтобы вы попали на платформу и получили 14 дней. И регистрируйтесь по вот этим ссылочкам То есть первая ссылочка Они в принципе равнозначны То есть фишка BotHelp заключается в том, что мы можем с вами настроить бота в Телеграме, к примеру А потом просто его скопировать и поменять, что теперь это бот не для Телеграма, а для ВКонтакте Потом скопируйте еще раз, что это бот теперь не только для ВКонтакте, а также еще и для Фейсбука И третье, что теперь это бот не только для ВКонтакте Facebook, Фейсбука, а еще и для Вайбера А далее еще раз скопируйте, чтобы это было для Ватсапа Следовательно, давайте мы с вами все это дело замутим, я вам покажу, как это все настраивать. А сейчас я вам тогда покажу сам процесс регистрации, чтобы вам было проще, и вы понимали, что делать дальше. То есть по ботам, понятно, нажимаете на кнопочку «Вписывайтесь в бота», и бот дальше вас ведет и будет вам отправлять всякие полезные уведомления по мини-урокам, которые я не буду выкладывать на YouTube. Ну, точнее говоря, просто YouTube — это платформа, на которую надо выкладывать ролики либо там по 20 минут, либо по 30 минут. Uh, я не хочу просто вы выбрасывать на YouTube там 50 роликов по полторы минуты, как поменять аватарку боту. Ну, то есть это будет немного некорректно. Я все это добавлю в ботов, вы сможете все это использовать. А теперь, что касается регистрации, что надо делать? Вы нажимаете на ссылку «Регистрация». Открывается сама платформа. Далее вы нажимаете на «Регистрация». Здесь вводите свои данные. Uh, выбираете по по «Подомен» под — домен это... Грубо говоря, это будет ваша ссылка для входа. А в моем случае у меня это target party. Да, то есть я уже тут эм, ходил. Сейчас. У меня это target party. В вашем случае это может быть что-то другое. Ну давайте я попробую нажать, допустим, там, не знаю, карташов, карташов, эдукатион, к примеру. Ну я ввел просто от себя, чтобы точно было не занято. Далее я ввожу свой рабочий адрес. Так, один момент. Введу какую-нибудь старую почту, которую я давно не пользуюсь. Это чисто для демонстрации процесса регистрации. Ввожу свой пароль. Ну, система мне говорит, допустим, там вот такой. И вожу свой номер телефона. После чего нажимаю на «Создать аккаунт». Так, «Создать аккаунт». А система мне сразу говорит, подключите бота, если он у вас есть. То есть, либо какой-то источник, то есть, каналы. Каналы мы с вами будем настраивать уже на следующем шаге. Это уже у вас уроки будут в боте. Но в чем заключается суть? Если они у вас уже есть прямо сейчас, то есть у вас есть настроенная Facebook-страничка, либо страничка в ВКонтакте, либо Viber-страничка, вы можете их сразу добавить. Либо мы нажимаем просто на «Пропустить». Система нам говорит, что «Поздравляю, мы с вам сделали вашу платформу, теперь вам нужно будет вот эту ссылочку сохранить». То есть в вашем браузере нажимаете на закладке, добавляете ее, чтобы вы ее не потеряли. А все входы на платформу будут теперь по этой ссылке. То есть если я сейчас выйду и попробую зайти, то надо будет заходить именно по этой ссылке, а не с главной. Потому что, потому что на главной вас попросит вести ваш домен. А если вы вдруг его от балды написали, либо он у вас какой-то сложный, вы его не найдете. Ну то есть для вашего удобства просто сделайте так. А далее тут система спрашивает нас, чтобы мы указали свою роль. То есть кто мы вообще, чем мы занимаемся. То есть небольшая аналитика. Ну допустим там я предприниматель. Сфера онлайн школа. Бюджетная реклама, там, 30-100 тысяч. Сайт компании, если он есть. Да, я могу просто поставить, там, допустим, нету. Завершить. Все, теперь нас приветствует система. Вот мы получили 14 дней бесплатного э, тарифа. И далее мы теперь можем уже настро заниматься настройками самой платформы. Вот в это поле мы с вами добавляем всех ботов, с которыми мы будем работать. Я это буду показывать в следующих уроках. В диалогах у нас будут отображаться все диалоги, по, когда нам будет кто-либо писать. В подписчиках у нас сохраняются все люди которых мы с вами будем настраивать на автоматическое сохранение по всем подписчикам которые у нас есть в базе мы можем с вами делать рассылки в списке бота находятся абсолютно все боты которых мы с вами создаем здесь же их можно будет копировать дублировать в инструментах роста находятся мини сайты которые мы с вами можем создавать для подключения их ботов для подключения на них ботов либо для создания продающих мини сайтов с помощью мини-лендингов в автоматизации мы можем с вами задавать определенные триггеры, к примеру, чтобы люди, которые писали слово «стоп», они исключались с рассылки, либо, допустим, писали какое-нибудь ключевое слово, и бот им отправлял что-нибудь. Либо они включались, либо исключались из рассылок. Мы можем с вами настроить прием платежей, настроить автоматическую серию писем, которая будет отправляться по разным критериям, либо по, дням, по определенным дням, либо по определенным условиям. Что значит условия? Допустим, человек нажимает в автоматизации, то есть мы создаем правило, что если человек нам в диалоге пишет слово, допустим, там, не знаю, перец, ну вот просто первое, что пришло в голову, то бот автоматически подписывает его на рассылку, допустим, бонусы. И вот через такое условие мы можем подписать человека на рассылку, и вы можете создавать достаточно сложные такие мультиворонки, используя авторассылки. И в аналитике, если мы с вами используем UTM-метки, мы можем видеть всю статистику по нашим пользователям. А в целом это все, то есть проходите регистрацию прямо сейчас, заходите в бота и бот вам отправит первый урок, ну как только я сейчас его донастрою, бот будет вам отправлять, в боте появится меню, регистрация, настройки, вы сможете уже добавить вашего бота в систему и клацая бота, просто изучая бота, смотреть как работает та или иная функция, бот будет вам отвечать как настроено то или иное. И далее через, в определенном месте в меню появится возможность добавиться в закрытый телеграм-чат, где, собственно говоря, буду я и другие люди, которые изучают ботов. Все, на этом этот урок тогда заканчиваем. Я определенно точно буду выкладывать еще также уроки на YouTube, но они будут более-таки общего, обширного характера по каким-то темам. А для в бот я буду выкладывать маленькие ответы на вопросы. То есть если у человека стоит вопрос, там, как зарегистрироваться на платформе, я э, выкладываю это небольшим роликом, там на одну минуту, к примеру, и все это в боте. Если какая-то большая обзорная тема, там как сделать какую-то воронку, как исключать людей или сегментации, я это все буду выкладывать на YouTube, потому что это максимально полезно. Поэтому, если вам это, если вам интересна тема, связанная с ботами, обязательно проходите прямо сейчас регистрацию по ссылке, которую вы видите под этим видео. По вот этой кнопке получаете доступ 14 дней бесплатно. Обязательно подпишитесь на YouTube, потому что я буду выкладывать полезные обучающие материалы также на YouTube. Не только по бот-хелпу, а вообще в принципе, но ну, то, что полезно для бизнеса. Ставьте, соответственно, лайк, колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И обязательно подписывайтесь в бота, потому что там будет много чего интересного, в том числе закрытый чат. Все, увидимся уже с вами внутри. И через пару дней выйдет дополнительное видео на YouTube. И много чего интересного будет уже в боте. Все, увидимся там.